Этот митинг заявлен против пенсионной реформы, повышения НДС, цель на бензин против казнократства, коррупции и по всем социальным проблемам и вопросам. А участвуют в нас и поддерживают также другие партии и организации. Это Левый фронт, КПРФ, Партия девай А, инпуске, я что-то не вижу влага. Вот он видит. Очень мало. Левый с... с... с... с... с... пром уже сказал. Коммунисты уже сходили, а эти остаются. После войны восстановили заводы и фабрики. Построили приумно предприятия по всему Советскому Союзу и никакие санкции не помешали было и желание правительства и народа страны а сейчас умышленно банкротят и разрушают экономику России любая армия крепка тылами а тыл это экономика страны любое оружие недолговечно а промышленность – это кузница для вооружения. После войны высаживали леса и сады. А сейчас варварски вырубают кедры и благородную древесину. Вырубая тайгу и леса, так делают враги. И эти враги не внешние, они внутренние. Враги страны хотят всячески изничтожить, изгубить. Нашу многострадальную Россию. Это предатели российского народа. Посмотрите в глаза ветерана. Они спрашивают нас, когда мы остановим вакханарию зла. На наше поколение выпала доля остановить скатывание страны в пропасть, а саморазрушение. Так давайте проживем жизнь так. Чтоб наши дети, наши внуки, наши потомки не прокляли нас, а на наших могилах всегда были живые цветы, а не осиновые колья. Настало время перемен для нашей могучей, великой и непобедимой России. Сейчас вот это Настало время защитников нашего Отечества. С праздником! С днем защитника Отечество! Ура! Да, ну, Всё, я снимаю. Они собирались на церковь. Всё, спрашиваю. Здравствуйте. Вот Здравствуйте, Здравствуйте выдафон, да? докол, да, а Буквально они, пару да? вопросов. Бужу. Бужу. Бужу. Бужу. Бужу. С какой целью пришли на митинг? Что от него давай, считается? Давай, ну, скажем так. Я считаю, что хватит уже народу лежать на диванах. Обсуждать на кухне, что не так. Все не так. А, Митинги вообще могут ситуацию таким образом развести или чтобы менять. В принципе, проблема в том, что массовости нет. Массовый проблема. Я согласен с какой точкой точки зрения, что если бы миллион мужиков пришел на Красную площадь, то проблему вы в пользу народа. А вот люди приходят там, на разные митинги, да, то есть одни приходят на одни, и другие на других приходят. Вот. А разве там борьба на предприятиях, она отличается от того, что приходить на митинг? Или только на митинг можно что-то менять? Борьба на предприятиях тоже, естественно. Другое дело, что вопрос объединения стоит, то есть объединение, координация действий. А с кем вы планируете Есть вот различные, различные группы. Вот есть группы, которые предлагают объединяться за зонационалистические. Есть, которые социалисты, социалисты, вот, КПРФ, прочие. вам вот, интереснее все. Вот, Я-то придерживаюсь... Вот, Социалистический взгляд, но Я считаю, что, что если есть общие цели, что то, то можно объединяться с кем угодно. Нету. То есть -то подстраиваться, конечно, конечно, конечно. конечно. Хорошо, скажите, а возможно ли при помощи взяла парламентских взяла, методов, а при помощи? Но участие Нет, в Думе, думе каким-то образом поменять политику государства? Ну, для это этого сначала нужно поменять саму Думу. Ненависть, саму думу? Да. А как вы планируете поменять? При помощи выборов? Другого варианта не видно пока. Ну, а раз, пусть, как вы считаете, на выборах, а пусть пусть возможно пусть ли выбрать услышат. того кандидата, который пусть не будет это а, это из той, той же самой капиталистической прослойки? У нас есть Вообще, нужен, конечно, референдум. Референдум? А, а, а, а, наши, кто, кто выбрал кадрифию? Мы их много обсуждаем. Сейчас же много существует России, разных организаций. Союзников, патриотов, Всем МПСР, пропагандистских, а, всякие партии дела. Сейчас много существует разных. То, то есть, Чтобы ноги их здесь не было. Ну и плюс э, современной коммуникации. Перечали, я имею в виду интернет, соцсети и о том, что ну, Это тоже один Мы из инструментов ситуации. объединения. Хорошо. Мы не в драматической а вот, знаете, ситуации. Это уже не это травма, существует, это трагедия. Существует бизнес, существует а то, олигархат. Как вы с ним Договаривался? А, будет, а часа, с олигархатом договаривался? Но в таком случае, если вы будете участвовать в Думе, то вы будете участвовать вместе с Олигархатом, вместе с их интересами. Не Не вместе, а против Олигархата. Да, конечно. Возможно, тогда в Думе Друзья, еще раз давайте поактивнее поприятствуем. Я думаю, что любые варианты борьбы имеют смысл. Они действительно являются защитными. Спасибо вам. Спасибо. С праздником вас. Расскажи. И когда мы говорим о том, что есть какая-то внешняя угроза, скажите, пожалуйста, а что это. вы хотите от митинга, с чем вы пришли сегодня на митинг? Все все что чтобы изменить антирин, человеческие законы. Ископаемые ископаемые, законы да. А как вы полагаете, каким образом это можно поменять? Это смена власти. И это возможно при помощи митинга на ослях. Ну в какой-то стороне возможно, да. С какой-то стороны, да. А как по-другому-то? Ну, борьба Согласный? на рабочих местах. Ликвидация буржуазии. Есть там радикальные, по радикальные позиции, есть менее радикальные позиции. Какой поддерживаетесь вы? Давай Путина! Вот непосредственно как люди, как масса, если со стороны закона все это сделать. Вы хотите сделать только по закону, да? То есть, друзья, еще раз законы сегодня пишет правящая и верхушка, и олигархат. Права, а, получается, мы живем по их законам Как своих то, Мы должны через их законы уничтожить эту власть. Надо просто друзья! собраться всей, всей толпой, всем народом Дальше и требовать, тема! что они должны нам дать. А мы каком нужно это требовать? Слодно а как мы должны это требовать, на ваш взгляд? Вот непосредственно, даже через митинг, даже в таком плане. Вот. А требуется а, на рабочих местах, На рабочих местах, на заводах, на производствах? на производствах? Ну, на компаниях, Ничто фирмах, да? Не троился, да. Да. да? Что, что должно требуется? Ну, должную заработной платы, условия труда, для себя. В а, таком плане, да. А как вы считаете, должен тревожить один сотрудник или это коллектив? Почему должен коллектив от одного сотрудника там? Его могут просто уволить и все. Как и здесь могут активиста посадить и все. Надо только народом собираться. Тогда вот смотрите, сегодня на, вот, на митинге, например, очень много людей предлагает, допустим, участок выбора, вступать там, в Думу. Как вы считаете, можно еще через выбора и Думу вообще каким-то образом повлиять на ситуацию? Я думаю, очень тяжело, не получится. Не получится? Я думаю, нет. А как вы считаете, радикальные какие-то позиции, допустим, вооруженное восстание, там, прочее, оно вообще актуально сегодня, эффективно? Возможно ли Я это? думаю, нет. Дума Я нет. думаю, нет. Потому что армия, вся полиция, милиция, она все под этой властью. Угу. Власть их подкормила, и все, им не выгодно даже. Вот даже и они в 45 уходят, там, 40 лет да. на пенсию, а вот обычный народ в 65. А Фу, спасибо вам большое за, за ваше мнение. Днем Советская, Советская Армия. В общем, Кстати, вот, сегодня, сегодня митинг у нас. Вот, скажите, слабый, вот, слабый митинг. Слабый. А вот вы слабый. пришли на митинг. Я что от него Я что? Я от митинга жду. Когда молодежь выйдет за свои права. Мы пенсионеры, мы обеспечены квартирами. Какая-то есть пенсия. Молодежь же сейчас в ужасном состоянии осталась. Да? Ни квартир, работа нищенская зарплата, ни детских садиков, ни ислей, mm. Ничего у молодежи нет, а mm. молодежь спит. спит. Скажите, а вот это <соспит> возможно каким-то образом бороться при помощи выхода на митинг? Конечно. То есть только так. Митинг, Иначе митинг. власть нас не услышит. А митинг реально может работать? Или какие-то есть еще Я способы? считаю, что сработает. Сработает, да? Митинг, да. Это когда все люди, много людей выйдет, и митинг митинге, сработает. Да? Конечно. Вот. А вот на митингах предлагают, например, участие в выборах, участие в Думе. Скажите, это Знаете, я ни от всем не хочу, не голосую. Вы не голосуйте сейчас, да? Вообще. Вообще, нет, как не больше. И хожу, и не голосую. Скажите, а могут ли законные методы сегодня сменить власть? Вряд ли. Вряд ли. Законы кто принимает? Госдума. А в да. Госдуме кто сидит? Видимо, те же самые олигархи, которые... Если бы мне заплатили столько денег, я бы тоже сидела в Госдуме. Я бы, наверное, умнее даже законы принимала. Вот спросите, у Высоцкого песня есть вся одна. Правда когда-нибудь восторжествует, если проделает то, что сделала ложь. А ложь в наглую переоделась там, совершила контрреволюцию и так далее. И все одни дольщики, вторые за молоко, за поддельное, третьи за это. Когда все объединятся, когда будет какая-то единая теория, Понимаете? Ну и как? Тогда что-то будет. А опять. это завтра Понимаете? там против плохих людей. консервов пять человек выйдет. Это Дайте все ерунда. Завтра против молока, которое пить нельзя. Ага. Да. Сыр, который есть нельзя. То есть что? Вот обманутые дольщики. Кто их обманул? Я? Но обманул только тот, кто имеет лохматую руку сверху. Ага. Ну, не мог же, вот я пойду и организую сейчас строительство дома. Куплю участок земли, буду строить. Да? Да, близко дверь не откроет. Никто. Ну, согласна. Это все делается сверху, чья-то лохматая рука. Кто-то там сидит, нечестный человек, за взятки. Ну, когда сейчас взятки берут, сколько этот сейчас на Кавказе накрутил в Газпроме? Миллиарды. Он что, за один день взял?